Новый день, новые задачи. Первая задача в списке — сшить сегодняшнюю презентацию. Такую, которая не сгибается на развороте, легко читается и по-настоящему впечатляет. Представляем вам V-Paper. Просто распакуйте бумагу, загрузите ее в любой струйный или лазерный принтер, нажмите печать и сброшируйте листы любым удобным для вас способом. Сейчас перед вами презентация «Layflat», готовая для подписи, не отрывая коллег от важных дел. Это также снижает потребление бумаги на целых 33%. V-Paper – экологичная, белоснежная бумага типа «Layflat». Она проста в использовании и сочетается с любым переплетом для создания красивой, ровной презентации за считанные секунды. V-Paper делает документы легкими для чтения и впечатлит любого вашим профессионализмом. И самое лучшее – с ней так просто работать, что вам больше не придется никого просить готовить для вас профессиональные, не загибающиеся презентации. V-Paper – это оригинальное изобретение, которое оставляет долгое, приятное впечатление. V-Paper – легкое чтение и письмо.